Добрый вечер, уважаемые друзья. Большое спасибо за прием. Ну, прежде чем показать номер, который сегодня я привез в Юрмалу, по старой доброй традиции, пару-тройку анекдотов на ваш суд. Муж приходит с работы, уставший, замученный. Дома чистота, как никогда, стол уже накрыт. Жена какие-то бантики себе забацала. Такая, как на подиуме у него раскраска такая. Никогда в жизни не было такого. Он говорит, что случилось? Она говорит, Сергей. С этого дня начинаем жить по принципу рыночной экономики. Сегодня у нас все стоит денег. Приближаемся к Европе, так что подтягиваемся. В частности, ужин 50 рублей. Согласитесь, недорого. Пожалуйста, здесь гречневый каша и ливерная колбаса, счастье, все есть. Ну и, а ну и вот так вот. Он ну, дал 50 рублей, поел. А пуговицу надо мне там 30 рублей, золотой мой. Дал, решила пуговицу. Ложаться спать, она говорит, ну а здесь, если что-то вдруг будет желание, 100 рублей. Говорит, ну, у меня только 70. Лёг, уснул. Ночью слышишь, и буршится, что такое. Он просыпается, жена стоит в сумочке у себя что-то ищет. Говорит, Зина, что там ищешь? Она говорит, 30 рублей тебя занять. <правдая> Два мужика из деревни въезжают в город, надо заправиться. Подъезжают к заправке, огромная заправка, огромный плакат. Любому, кто заправится больше, чем на 500 рублей, бесплатный секс. Ну и там, на 502 рубля с чеком подходит за запарщику. Там мы читали, мы готовы. Говорит, это еще не все. Значит, вы должны отгадать число от 1 до 10. Вот я же загадаю, вы должны отгадать. Давай. Три. Нет, семь, извини. Ну что, они взяли, уехали. На следующий день катались весь день. Надоели на 512 рублей. Приходят, это мы, мы вчера были, помню. Раз, два, вот, чек. Давай, число. Семь. Говорит, восемь, извини. Да ну Они уезжают, один другому говорит, а тебе не кажется, что он жулит? Говорит, не скажи. Моя жена на той неделе два раза выигрывала. <плодил> Мужик купил себе корову. Кормил, поил. Пора подумать о потомстве. Он через интернет вызывает хозяина какого-то племенного быка. Тут приводит быка на сучку. б-красавец, цепь такая в татуировка и все, лакированные копыт, оно пришло, человеку. по всем правилам говяжьего съема подходит коровики, она садится вот так копыта крестнак из, он и так и так ничего не получает, и бизона вызывали какого-то из беловежской пущи, зубра последнего беделала у больного привет. Приходит петеринар, говорит, я извиняюсь, я взял корову. Она чисто внешне, как все, я серьезный день гадал. Она ни с кем вообще никак, вы можете говорить? она вообще ни с кем никак. В Рязани брал? Да, как вы догадались? У меня жена с Рязани. Спасибо. Да я тут недавно на охоту сходил. Нормально, поохотились, говорят А я фотик взял И как папарадзе Чел, класс, класс так, Чтобы посмотреть потом память, восполнить, что там было на охоте Сейчас сдал это Сделали фотки Все, сам не видел Компромат на дядек свои буду собирать, да? О, классно, это я, кстати, сразу я Классный ракурс, это я с кабаном фотографировался Вот я, вот кабан А, нет, наоборот. Вот, вот Кабан, а вот. Похожи мы тут с ним. Чтобы не брить, оба в тельняшках. А, это Кабан нас братом фотографировал. О, это Иван Сотехник в свадебном костюме. Женился мужик, наконец-то. И сразу на охоту, он фанат, у него камуфляжная бабочки. Сразу пришел, давай ему стрелять, бузяка. Нормальный мужик Моей бабы сестру взял в жены Тоже бабу так смешно Две сестры, обе бабы Это Гришка в кустах затаился Взгляд сосредоточенный такой Чего? Да не, какая засада Желудком у него проблемы Не, ничего серьезного Мы же легкие в гараже с мотоциклом ковырялись Ну ясно, что пили что мы, с мотоциклом что ли, пришли ковыряться? -то? Да и не было мотоцикла никакого. А Гриша пришел, не здоровавшись, наша сразу все выпил. И закусил тоже же с верстака по балки варенья, Снес, повидло вернее. А это солидол был. Мы даже предупредить его не успели. Да и не хотели, честно говоря. Наоборот, двигались с маской, он хапал ладошками, пока не понял. Сейчас с организмом все выскальзывает. Так что охотой просиделку ставлю. Это Егор на спине Бугор, кузнечиков ловит. Раньше же тоже любитель бы это делал. Мы взяли его как экстрасенсу, повели. Тот его заколдовал, все, сейчас на водку смотреть не может. Закрытыми глазами жрет ее и все, все. Он вообще странный, я к нему сейчас заходил, он брюки гладит и орет. Утюгом прям гладит и орет. Привычка идиотская, брюки на себе гладить. Это Федька в траве запечатлен. Ну устает, Федя, устает. Он же с девятого дома Вальку в жены взял. А их две сестры-близняшки. Ну, хитрые. Одна замуж выскочила, обе Федьки пользуются. Он их не различает. Они не похожи. Он их не различает вообще. Все же он, дурак, что ли, да? Две-то больше, чем одна. Это Коля Зюкин зубах ружьем ковыряет. Все удивляется, как его баба узнает, что он поддал. А что его узнавать, когда пьяный пальто в трусы заправляете? <свят> ну, так и на фотке здесь. Это же... <свят> Это Женька у речку тащит мужики. Упирается, -а -а, орет, как чайка. Воды боится, как огня. Что, боится? Мы в прошлом году рыбу глушили. Он дурак купаться полетит. Все части организма над динамитом я рвало туда. Мы ныряли, потом части разыскали, обратно к нему прилеплялись. Одну часть так и не нашли туда. Хорошо его баба сказала, что он на этой части и до взрыва не замечала так. Сейчас нормально, кстати, играть в театре. Актер сейчас он такой, он любитель драмы такой. Раньше продавали роли героев-любовников, сейчас трусовым патентом. Все, пошел компромат, это я. Плю из позе бегущего. Кошмар. Ноги связаны, руки связаны. Бутылка под башкой. Убью, узнаю, кто сделал. А это что такое... Мужики. Наши за бабой бегают за какой-то. Кошмар. А баба голая, как правда, наглая. С одним целуется, с другим тут. Смотреть стыдно, честно говоря. Где они на дыболеют? Там кроме моей людки-то не было никого. Ладно, потом досмотрим. Я извиняюсь.